15 советов новичков в игре Grand Summoners. Первое. Найдите терлист и сравните персонажей с текущих с которые идут сейчас, а дальше рерольте себе нормальных персонажей согласно тому, что увидели. Второе. Не тратьте бездумно билеты за логин бонусы и кристаллы. За первый день вам данут 4-звездочный билетик. Его лучше потратить на Flower Ken либо Keon, в зависимости от того, получили ли вы уже какое-то из них до этого или нет. Если не получили ни одного, то берите Flower King, так как саппорт снаряжения вы получите еще уйму, а вот хороший хил это редкость. Пятизвездочное снаряжение лучше брать ему и Аджисайю, а за билет трус снаряжения брать лучше Центурион, либо Немезис. Персонажи за десятый день лучше брать Фена, если вы его до этого не выбили. Если же вы выбили Фена, берите Рэм. Если же они оба есть у вас, тогда берите Sandstone. Третье. Проходите каждый день ежедневные миссии, а также еженедельные. Так вы будете получать себе ресурсы и кристаллы. Четвертое. Проходите начальную башню. Там вы получите себе первое снаряжение, а также 5 лб камней для своего первого персонажа. Пятое. Проверьте лимитированные миссии на наличие миссий с эмблемами. Если они там есть, то выполните их и прокачайте персонажей, которых сможете. Шестое. Ходите в мультиплеер на кроссовер-эвент, который идет. Там вы получите себе первые материалы для улучшения снаряжения, первое снаряжение, а также ключи для курицы тасмонов с котиками. Также вам будут давать за первых 100 человек, встреченных в мультиплеере, кристаллы. Седьмое. Проходите сюжетку до пятой главы включительно, чтобы открыть себе сайт-квисты и получить себе кучу кристаллов. Восьмое. Фармите себе снаряжение из сайт крестов В первую очередь Арк Игнайт и Акашек И, так как они дают очень хороший аргент для ваших персонажей. Девятое. Не тратьте кристаллы на негарантированный призыв. Разница между ними – Гарант Перс, пятизвездочный, радужная кнопка, не Гарант, золотая. Десятое. Открывайте каждый баннер по одному разу. Так вы получите себе шанс получить топового персонажа из баннера, а также хотя бы одного персонажа пятизвездочного. Одиннадцатое. Не продавайте пятизвездочных непробужденных персонажей. Они главный источник редкой валюты в игре, Rainbow Games. 12. Почаще сверяйтесь с терлистом. Скорее всего, вам повезло, и вы получили топ персонажа из баннера, но еще не знаете об этом. 13. Вступите в дискорд сервер, где есть куча гайдов и ветеранов игры, которые вам ответят на ваши вопросы и помогут с миссиями, которые для вас еще сложные. 14. Ходите на арену. Каждый раз, каждый день. Там вы сможете раз в месяц получать себе ЛБ камни, немного алкастонов за прохождение миссий, и за первые достижения на арене вы будете получать кристаллы. 15. -е. Не сливайте друг с другом персонажей, а... SS рангов. Есть вероятность, что вы сольете очень важных персонажей в дальнейшем, которые вам помогут пройти что-то быстрее и непринужденнее, чем если бы вы проходили без них. Лучше уточните у ветеранов игры, а стоит их сливать друг с другом или нет. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, надеюсь вы поставите свой царский лайк, подпишитесь на мой канал, напишите свой царский комментарий. Ну что ж, с вами был как всегда я Макс, до новых встреч!